И всем привет, меня зовут Макс Риск, сегодня расскажу вам, куда лучше инвестировать свои деньги. И первое, наверное, правило инвестирует то, что много других э, богатых людей инвестируют. Как думаете, что? Наверное, или депозит, или криптовалюта. Ну, конечно же, это криптовалюта. ведь э, сейчас начинают там больше инвестировать, даже сохраняют чем на депозитах так что имейте себе в это ввиду то что криптовалюта лучше чем депозиты на это момент времени и потом уже начинаете покупать облигации ну и так дальше курсы тоже у нас есть можете их найти сообщение сообщения вам Вот дальше у нас какие криптовалют покупать я уже рассказываю, так что продолжим в следующем ролике. Пока.